Thank <laughs> you. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Информирую вас о записи разговора. Игоря Васильевича, я могу услышать? Неверная фамилия. Я могу услышать? Игоря Васильевича. Неверная фамилия. Могу ли я услышать? Игоря Васильевича. Переведи на человека, робот. Я виртуальный оператор Сбербанка. Я звоню вам, чтобы сообщить важную информацию. Я могу услышать? Игоря Васильевича. Неверная фамилия. Переведи на оператора. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте, Сбербанка. Сашкина Анна Сергеевна. Игоря Васильевича могу услышать? Можете, если правильно, произнести эту фамилию? На второй слог. На все верно да вот так верно Слушайте его и ванн а звонок вам поступает да по вашим кредитным обязательствам перед банком Пять а, дней договор у вас в кредитной карте на задолженности задолженность 1215 рублей с чем связано да я знаю ну, спасибо за напоминание <coughs> а вы как подтвердить свои... Можете. Вы... я вам представилась так это вы назвать свой табельный номер а как вы думаете мошенники будут вам по задолженности звонить да, в том числе. Mm -hmm. И уже было такое. Таким образом, mm -hmm. правда, они узнавали эту информацию, Это вопрос, конечно. Очень сомневаюсь, что мошенники будут звонить по вашей задолженности, по кредитной карте оплаты. По какой причине не вносите? Так вы не ответили на мой вопрос. Как вы сможете? Yeah. Как вы? Yeah. Я вам могу yeah. назвать табельный номер. Так этого недостаточно. Или, или вы so... не... Так... Мне было сказано... Игорь Васильевич. Подождите, подождите. А, вы... Мне, mm -hmm. мне, мне робот был... роботом было сказано о том, что он переведет на профильного специалиста, вы специалист? Я специалист Бербанка, да, я вам представилась от Сашкина да. Анна Сергеевна. Если вы специалист, то вам более чем достаточно, вот если я, допустим, обращаюсь в банк или звоню в банк или прихожу в банк, то первое, что меня спрашивают, это документы закрытия личности. Для чего это делается? Это делается для двух вещей для идентификации личности и для прохождения аутентификации, то есть сопоставления документов, подтверждающих его личность, с его, ну, с моей физиономией, так скажем. Вот. А далее для авторизации. Соответственно, если это не сам человек, как физлицо или компания как юрлицо то в большинстве случаев опять-таки это требуется доверенность ну или иной документ я встречаю из обстановки например договор оказания услуг где прописаны эти все полномочия а, более того, да, вам нормы право сказать на основании чего есть? Нет, мне это не нужно, Игорь Васильевич. Ну, а, в целях будет... безопасности клиентов банка, банк паспортные данные не запрашивает. Только в том случае, если... Он запрашивает, вернее, только в том случае паспортные данные, если идет расхождение со слов клиента в системе банка. Вы меня не поняли. Я не про себя говорю, я говорю про вас. То есть то, что я – это я, это мне самому известно. А вот с кем я общаюсь, мне абсолютно неизвестно. Мне неизвестен номер телефона, с которого вы звоните. Да, я более чем уверен. И вам самой неизвестен номер телефона, с которого вы сейчас у меня осуществляется звонок. Более? Потому что вам вот. звонок... Позвольте, я вас прерву, и, да? И, сразу и, и, отвечу на ваш вопрос. Подождите, более того, этот номер, как абонентский, он не упомянут на сайте сайт, э, на сайте вашего банка. Я поняла, да. Ну, а все официальные звонки, которые осуществляет банк, вот, например, там в рекламных целях, они все осуществляются номером вовремя. А, смотрите, да, Игорь Васильевич, а... позвольте, начну отвечать на ваши вопросы. А, а, а, а, угу. Одну секунду. По поводу документа удостоверяющего личность, да, зачем это надо? Это есть два нормативно-правовых акта: это указ президента номер 232 и постановление правительства номер 828. А по поводу доверенности об этом говорится в гражданском кодексе статья 82 и 85. Кроме того, вот самое интересное, да, самое интересное. Вы сейчас осуществляете коммуникации со мной в отношении договорных обязательств. Так вот, я вам вот фразу просто зачитаю буквально даже, что не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени. Лица, лишь передающие выраженную в надлежащей форме волю другого лица, а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных будущих сделок, погашение задолженности – это сделка, они не являются представителями лица, в отношении которого вы действуете. Это сказано в пункте 2 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть, резюме, вы не можете являться уполномоченным представителем банка. Точка. А я вас а, поняла в таком случае, Игорь Васильевич, а если у вас а, идет. А... А сомнения, что вам поступает а, звонок со стороны банка, а, пожалуйста, с паспортом в отделение банка всю информацию вам предоставят. Либо на горячую линию 900 обратитесь, также вас соединят с нужным отделом. Тем, а я это, с вами это, в таком... Это, это же есть и в Сбербанк онлайн, правильно? Пожалуйста, да, либо за... пишите сотрудниками в чате через Сбербанк онлайн. А я с вами в таком случае а прощаюсь. До Всего до... доброго до... вам, до свидания. Для того, чтобы оплатить то, что необходимо оплатить, это... Можно сделать Сбербанк онлайн без вашего Пожалуйста, а, пожалуйста, да в чем тогда смысл вашего звонка? Так как договор ваш находится на задолженности перед банком, поэтому звонок вам осуществляется. Уточнить, по какой причине оплату вы согласно условия договора не производите? Я вам назову причину, а как-то изменит ситуацию. Банку необходимо знать, по какой причине идет нарушение условий кредитного договора. А вы, вы можете пояснить, зачем это банку? Это чем-то предусмотрено, это как положениями Центробанка например. Это... Ну, ситуации разные бывают, и поэтому банк уточняет, по какой причине клиент банка нарушил условия договора. Если клиенту потребуется время для решения вопроса, банк его сможет предоставить. Если клиент не отвечает на поставленные вопросы банком, в таком случае банк имеет право выставить требование об оплате либо суммы просроченной задолженности в полном объеме, либо, либо сумму основного долга. Ну, я тут... Я с вами могу частично лишь согласиться. Дело в том, что банку выгодно не накалять обстановку и не выставлять сразу все требования к выбору. Так, поэтому банки уточняют, Игорь Васильевич, по какой причине идет нарушение условий кредитного договора с банком? Я не договорил. Вот. Банку невыгодно, да, ему выгодно там предоставить дополнительную отсрочку там и прочее, и прочее для того, чтобы не накалять обстановку, потому что иначе вот, банк может вообще, в конце концов, не получить ничего, он поставит э, крайне невыгодное положение своего клиента. Вот такая ситуация, отвечаю на ваш вопрос, у меня задержка в получении плат, ожидаю с дня на день. И банку можете дать гарантию, что... А до 15 ноября оплата сумма просроченной задолженности от вас поступит. Ну тут два рабочих дня, точнее уже полтора рабочих дня. 15 это может быть... Но так как а, суббота-воскресенье выпадают, а получается, зачисление, оно произойдет а, в первый рабочий день. Ну, а я не, То есть сегодня однозначно вряд ли будут денежные средства. Так, банк поэтому говорит вам, а, а до 15 ноября решите вопрос, погасите задолженность перед банком. Сколько рабочих дней тогда остается на разрешение этого вопроса? Один? То есть за один день? Сегодня, завтра, понедельник, три дня. Я же сегодня сказал об -то этом, что сегодня у меня уже информация. Ну, не скакал. В пятницу и понедельник получается два дня рабочих. В понедельник вы уже говорите, что должно быть. Ну, понедельник исключительно имеется в виду. Два рабочих дня. Ну и что можно сделать за два рабочих дня, как искать? изыскать? Но у вас также есть суббота-воскресенье, два нерабочих дня. И в этот момент можно попробовать и перезанять денежные средства. Вы тем более сказали, что ожидаете сегодня-завтра зачисления заработной Я платы. Я не говорил, что сегодня-завтра. Я дословно сказал о том, что на днях. А когда идти тебе будет, дня, как правило, неделя задержка была у вас. Ну, максимальный срок, который банк вам может предоставить, это получается у вас до 16 ноября включительно, До 16 ноября. Решите данный вопрос? Да, я надеюсь. Вот. А у меня, кстати, сразу, если вы специалист, вот предоставление вот этой вот дополнительной отстрочки, да, это же изменение условий договора, правильно? Эта банка идет клиенту навстречу и предоставляет дополнительное время для решения вопроса. Совершенно верно. А условия кредита, они не меняются. Не У не вас как в условиях кредита указан платежный период, в вашем случае это с 17 числа по шестое число. Так вот, я про то и говорю о том, что в условиях договора сказано о том, что по 6 число. Сегодня у нас 11 число, то есть уже произошла задержка. Того, Задержка 5 дней. Совершенно верно. Кроме того, если вот этот вот пропущенный очередной платеж, он смещается вплоть до 16 числа, как вы говорите, то это получается изменение условий договора по срокам внесения этой оплаты. Правильно? Банк предоставляет да, вам вот, вот эти да дни нет. для решения данного вопроса. А за эти дни вам банком начисляются неустойки. Это понятно. Я же говорю о том, что... Банк, банк сместил с 6 на 16 число вот эту вот оплату, которая должна была поступить. Банка сместил. ничего не смещал, банк вам просто предоставил срок для решения да. данного вопроса. Вот, Совершенно Так я про то и говорю, о том, что если бы банк изменил, да, изменяет свое, как жест доброй воли, срок на оплату, это происходит, производится изменение условий по срокам этой оплаты. То есть измени... но на устные изменения условий договора. Так, а это... Получается, да, устное изменение, да, получается. Совершенно верно, я же про то и говорю. То есть... И с моей стороны, мне либо надо согласиться и произвести эту оплату, тогда это будет называться акцептом этой оферты. Но, Игорь Васильевич. А, но вы, вы просто, вы специалист, и я вам даю бесплатную юридическую консультацию. Так Игорь вот, Васильевич. Так вот, подождите, еще раз повторю, просьба оплатить должником полностью или частично в установленный срок. Это предложение кредитора или его представителя совершить сделку, включая действия, направленные на изменение условий договора, по которому возникла задолженность, но соглашение об изменении или расторжении договора. Игорь Васильевич, совершает... а позвольте прервать ваш да. диалог, да? А давайте вернемся к нашему с вами прервать вопросу диалог, о, да, о, сумме, о сумме просроченной задолженности том, перед том, банком. Том, оно Банку, банк идет вам навстречу до 16 ноября, включительно, ага. до 16 ноября 217 рублей. Банку даете гарантию, что оплата от вас поступит, да или нет? Надеюсь, что такое произойдет. Я Надеюсь, думаю. для банка это не гарантия. Банку необходимо именно стопроцентную гарантию Оплату либо вы производите, либо оплату вы не производите. Но, во-первых, сто процентов гарантии никто не даст, это даже по теории вероятности недостижимое число, вот. максимум это 97%. Я вас поняла в таком случае, с ваших слов информацию полностью я зафиксировала, и у меня к вам будет последний уточняющий вопрос. Дополнительные номера телефонов для связи с вами имеются? имеются, но вам и этого достаточно. Вы же до меня дозвонились. Я вас поняла в таком случае. С ваших слов информация полностью вся зафиксирована. О последствиях вы также уведомлены, что банком ежедневно с первого дня выхода на задолженность банком начисляются неустойки. А я с вами вынуждена попрощаться. Всего а так... вам доброго. До свидания. Вам же оплату, Игорь Васильевич, а, всего я вам я доброго. Украшу. До свидания. Ну вот, так, быстро. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлю специалиста Сбербанка России, Лавринцев, Евгений Васильевич. Наш вами диалог записывается. Так, а как... Евгений Это я. Это я. А, Это как я. Вы, а как вы можете подтвердить, что вы представитель Сбербанка? И что вы, а, это вы как вы можете подтвердить, что вы Игорь Васильевич? Ну так вы же, вы же мне звоните. Зачем мне подтверждать? А вот вы обращаетесь, соответственно, подтвердите, что вы. У нас есть, у нас есть номер горячей линии. Можете самостоятельно нам перезвонить. А почему вы не с нее звоните? 8804 638. Почему вы не а почему Мы не с нее звоним, нее звоним на, на основании федерального закона номер 230. Так. Звонить мы можем только с абонентских номеров, которые предоставляет нам оператор связи на основании договора о услуг Договора, правильно, да. При говорит. этом, при этом. Ну, при этом а, запрещается открывать информацию о номере контактного телефона. Правильно. Информацию а, мы поэтому, не открываем. Поэтому будьте добры, вот. назовите последние четыре цифры того номера, с которого вы сейчас коммуницируете со мной. А, а при чем? А почему где этот в законе написано, что Так вы номера... только сейчас сказали о том, что запрещено скрывать. Да. А мы не скрываем, вы их видите, вы их видите Так вот прекрасно, я и... можете сфотографировать. Я и спрашиваю, да. с какого номера так. вы сейчас мне звоните, для того, чтобы вы было так будете? Вы, так и... вы так и будете монолог вести? Так это не монолог, это диалог, мы вдвоем общаемся друг с другом. Нет, нет, нет, это монолог. Да, ну, я считаю, о том, что сейчас мне звонят мошенники, и Банк России неоднократно в этом году говорил о том, что будьте осторожны, если вам звонят... Как я говорю, компании, у нас есть банк... номер горячей линии, вы можете так. нам на него самостоятельно перейти? Звонит, Замечательно. Да, ну ну что-то ну, а... что раньше мы с вами, знаете, созванивались, да, и вы знали, кто вам звонит и по какому Россия. вопросу. Только ну, сейчас так... вам кажется, что это звонят вам мошенники. Так я очередной э, релиз в Банк России почитал, а, будьте осторожны. Так, так. Время очень много а есть. я у вас никакую личную информацию не запрашиваю. Ну, вы мне, вы мне сообщили, том, вы мне сообщили о том, что э, есть горячая линия, но ну, если у меня необходимость будет, я туда позвоню. Игорь Васильевич, у вас 6 ноября была дата платежа по кредитной карте 250 рублей от вас не поступило а почему задерживаете а, зачем вам ответ на этот вопрос ну, банку интересен ответ на данный вопрос а потому что? что вы это делаете неоднократно практически ежемесячно ну... три раза за последние полгода вы выходите на просроченный Так. Такой деньги не вносите. Ну, Почему вы, вы, меня вы меня проинформировали об этом? На этом А я вас не проинформировал. Банк вам выставляет требования по оплате на сегодняшний день. Я знаю. Я знаю. завтра от вас оплата А, а зачем вам эта информация? Так потому что банк требования вам выставляет. Вы же знаете, вы же юрист, да, как я понял? бесплатную юридическую консультацию предоставляете, как ранее вы говорили. 11 no. ноября мы вам звонили. А вы так хотите, вот, вы на, основе федерального 30 вы на основе 230 федерального закона мы сейчас с вами ведем телефонные переговоры. Это на основании которых банк вправе выставить чувство полного. Не-не-не, на основании этого закона банк не имеет права выставлять требования. Не, не этого закона, на основании данных телефонных переговоров. Нет, на основании так Телефонных переговоров. На, на основании телефонных переговоров вы можете только уведомить не более. Никакие требования. Да, уведомили. А по статье 811 пункту 2 гражданского кодекса России тогда мы можем выставить требования об оплате. Ну, если вы разберетесь, что мы долго, мы долго одним если... платежом. Если вы... Игорь Васильевич, вы... я не понимаю, вы... почему. Вы... Игорь Васильевич, понимает... перебивает меня. Зачем вы а вы меня тоже перебиваете? Я вам еще не договорил, а вы начали меня уже перебивать. Я не понимаю, почему это не относится никак вот к данной статьи, законодательству и так далее, потому что вы не Оплачивайте, не оплачивайте вовремя. Все, я теперь могу отвечать? Да, конечно. А, вам не дано понимать, зачем вам это надо? У вас задача. Какая? Хорошо. У вас задача проинформироваться. Есть, я, я понял, Игорь Васильевич, оплата когда от вас поступит? В ближайшее время. В ближайшее время. День-два, когда? И... Когда, когда а, поступят? А, необходимая единочка. Должна-то 15 дней назад поступить такое. Ну так не было такого. Поэтому и не поступила. Ну, я понял, я понял. Банк-то штраф и пение ежедневно вам начитает. Ну, я же про это и говорю, потому что все равно банк в плюсе. Вот. То есть вот. деньги, деньги поступят, что вы, соответственно... Игорь Васильевич, да? ну, сколько вам потребуется времени, чтобы деньги поступили? Так банк все равно в плюсе. Он все равно свое получит. Вы поймите... Вы же, может... вы, же только, вы же сами только что сказали о том, что... Я вам объясняю, да, Игорь да, Васильевич. Да. Дело не в том, что банк в плюсе или не в плюсе. У да. вас есть ваше обязательство оплачивать обязательный платеж вовремя. Носить его в данном случае до 5-6 числа. Вы это уже говорили, вы повторяете. Так, ну... Вы повторяете. Причем тут банк в плюсе или банк не в плюсе. Но я повторю еще третий раз, если вы не поймете. Могу четвертый раз повторить. Опять-таки, ваша задача, не а, понимать, а от... понимаю ли я... Ведь откуда? Какая у меня задача? Как вы вообще руководствуете? От... Ну, так вы сказали сами о том, что вы а, осуществляете... Декали, вы осуществляете... Вы осуществляете... Вы осуществляете коммуникацию. Без... Не надо меня перебивать. Вы осуществляете коммуникацию на основании 230-го федерального закона, правильно? Все верно. Правильно. Все верно, все так, верно. Что там да, сказано? Там, направ... там сказано о том, что э, лицо, которое э, привлечено да, для взыскания просроченной задолженности, э, там написано его полномочия. Что делать? информирование да кредиторы лица действующие от его имени да вы проинформировали приинформ... не ваши Игорь пол... Васильевич хорошо задавайте я все понял хорошо конечно еще... хорошо Игорь Васильевич более вы до двадцать седьмого ноября оплата вы не подтвердили поступит? что вы из банка все-таки до 120... двадцать как я могу вам подтвердить а как? Как положено по закону? Во-первых, вы должны сначала, да? Да, подтвердить свою личность. Я. Ли личность помощи. Во-первых, я должен был по закону представиться, назвать свою специальность. Да. И откуда я вам звоню? Все, да. я это вам было. Принято. А я, а доп... документ, а я, а я, на я дополнительно на основании других нормативных правовых выставок. Обязательно. Я запрашиваю. Да, нормативов, вас Игорь Васильевич. Я запрашиваю у вас другие. должны вовремя оплачивать вашу кредитную карту. А как? Что-то вы... законно вы хорошо знаете, но да. что-то вы не вносите вовремя деньги. А как? постоянно задерживаете оплату. Как, как это взаимосвязано? А, я не знаю, как это взаимосвязано. А зачем тогда вы говорите, если вы это не знаете? Игорь Васильевич, речек, ну, а до 27 мая оплата поступит от вас? До какого? До 27 мая да, от вас? Да, конечно. Надеюсь, что денежки поступят. Самому нужны. Понятно. Гарантирует оплату, Игорь Васильевич, до 27 ноября? Ну, а как, опять-таки, гарантируется, если стране... диалога. Если в стране вот нестабильная не, не экономическая ситуация. Даже не, не только как это Вы так знаете хорошо законы. Вы как что, это вы, взаимосвязано? Юристом не работаете? Не работаете как? юристом? Как это взаимосвязано? Как это взаимосвязано? Нестабильность не так, С Такой базой, Игорь Васильевич, такой базой, базы, базы, как у вас, иди. я думаю, вы на найти а ну... дополнительный заработок и не задерживать банку оплату ну, так неправильно То ну, так нет, закон, нет взаимосвязи ну как это нет ну, а я если... думаю любую юридическую организацию вы приняли с удовольствием ну если у народа денег нет как а? они будут оплачивать услуги ну, юристы Спит? хорошие всегда Спит? нужны ну это понятно правильно правильно, правильно да, да. Можно. А где взаимосвязь если будете оплачивать с карты стороннего банка, могу прислать вам ссылку для оплаты. Не, будет... Она мне не нужна. Не нужна, хорошо. У нас полный кратер... терминалов. Да, ну я понял, наличные, если что, то да, тоже можно. 27 это хоть суббота, успеете до субботы, если гарантируете банк оплату? Ну, вы понимаете, у нас даже гарант Конституции не может гарантировать ту обстановку, да? которая будет в стране, да? Хорошо, Игорь Васильевич, вы даете обещание, что оплата от вас поступит? То, что оплата просто... поступит, оно это безусловно. Вопрос только... Да. ну вот там просто вопрос, когда, потому что, да, звонки так и могут вам продолжать. Да, они меня, не... они меня не беспокоят абсолютно. А, ну хорошо. Mm. Вот. До, до 27-го. Вас... Я вам более скажу, да, даже если mm. э, что-то может, допустим, произойти, там, какой-то, возможно, фор, форс-мажор, который банк mm -hmm. не сочтет это как форс-мажор, -форс он может выставить требования на сразу полное погашение всей задолженности, mm. да, он это может сделать, но в этом случае, mm. Да, mm. Да. Но в этом случае я буду это расценивать как э, позицию более сильной стороны, перед слабой, и в этом случае могу точно так же встать. Так вы можете как угодно. Да, как ну, совершенно, можете, да я, совершенно верно, я могу поступать. Совершенно верно, как угодно. Конечно, более это там, ваша там, гражданская позиция. Вот, да, более, более того, понимает. поскольку вы говорите о гражданском кодексе, да, действительно, у нас uh -huh. гражданские правоотношения между клиентом банка и самим банком, а по этому закону права и обязанности сторон паритетны. А Игорь Васильевич, даете обещание, что до субботы оплата остается? Ну, я уже отвечал на этот вопрос неоднократно. Хорошо. Если получится так, я понял, вы откуда деньги ожидается вам. Либо задерживаются, либо, задерживаются, либо не Совершенно оплачиваются. Совершенно верно. Да, жениц, вы, были, вопрос уже не имеет. Как были, вы ранее сказали, оказ... что это меня не оказ... должно интересовать. Были оказаны услуги, услуги, а услуги еще не оплачены. Вот жду. Когда я понял. Если пойду. вот такая ситуация возникнет, что так до субботы не оплачивается, вы как будете из этой ситуации выходить? Да выйду. То срап... есть, в любом случае от Если... вас я до субботы? Все равно, можете... Я все равно планирую пользоваться карточкой вашего банка. Я понял. Игорь Васильевич, данный номер – это ваша основная 6706? Естественно. Никакая персональная информация не поменяется. Все, хорошо. Давайте подведем тогда итог нашего соглашения. От вас было зафиксировано обещание оплаты. Перенесли вам проверку счета до 27 ноября. Нужно будет внести 250 рублей, не меньше данной суммы. Обещание оплаты вы дали под запись телефонного диалога банку. Обращаю внимание, если оплата не поступит, банк будет вправе заблокировать счет кредитной карты на расходные операции. Направить информацию, беру кредитную карту Ну, беру кредитную физику, а фиксации, вас... вы каждые три дня должны отправлять. После блокировки счета также. Когда блокируете счет кредитной карты, это значит, вы пользоваться и не можете, только деньги. Все. И разблокировать счет также не является возможным. А возможность в последствиях вы. Проинформированы, тогда после оплаты нам звонить не потребуется, мы ваш платеж системе увидим. Контролируйте еще тогда в Сбербанк Онлайн, Игорь Васильевич, с вами я прощаюсь. Было приятно с вами пообщаться. Всего доброго, вам, до свидания. До свидания. Котенка с таким именем. Во дворе. Ждут одни. А какие они? Эти... А вот увидишь. Они меня ждут. Эти... Я пошел. Тебя бить не собираюсь я тебя вы... сейчас, сейчас дойдем а, я тебя выру вы... ты уж меня прости